19 марта в концертном зале «Уникс» прошел очередной день творческого марафона студенческой весны. На этот раз хозяевами сцены стали Институт психологии и образования и Институт международных отношений, истории и востоковедения. Никого из присутствующих в зале не могла оставить равнодушным программа обоих институтов. Сегодняшние выступления запомнились зрителям яркими театральными и музыкальными номерами, а участники восхитили своей грациозностью и разнообразием актерского мастерства. Программа психологов с самого начала была настроена погрузить весь зал в настоящую сказочную атмосферу. Мы занимались э, съемкой видеоролика, который сегодня будет демонстрироваться на экранах. Да. Это наш администратор Карина, я и мой товарищ занимались непосредственно съемкой. Вот. Надеемся, что будет круто, всем понравится. Ну, Главное, чтобы зритель кайфанул. А ролик будет посвящен Льву Николаевичу Толстому. В этот вечер абсолютно все продемонстрировали необыкновенный творческий замысел в своих постановках, которые были наполнены теплом и невероятным талантом. Иван Евсеев, Владимир Нелюбин, Универ -Ньюс.